Здравствуйте! В эфире «Лазер News. В этом выпуске... Ребенок выиграл билет в несуществующий лазертаг. В Париже состоится грандиозная выставка развлекательного оборудования. В России откроется школа с настоящим лазертагом. Вскоре состоится штурм зоны 51. Будем ли мы наблюдать за этим? Всем привет! Вы находитесь на канале «Гоу Tag. Это наша новая экспериментальная рубрика, и нам очень интересно ваше мнение. Мы долго готовили эту рубрику, еще в самом начале нашего канала, но создали только сейчас. И нам очень интересно узнать, что вы думаете про эту рубрику, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение, ваш развернутый отзыв о том, стоит ли нам продолжать делать эти рубрики регулярно. Если вы готовы, тогда... Go! Laser News! Итак, перейдем непосредственно к новостям. Интересная ситуация случилась в городе Ноябрьск. Как сообщает агентство МК Ямал, ребенок на день города выиграл сертификат в несуществующий лазертак. А дело в том, что на дне города один из участников соревнований занял первое место и получил несколько сертификатов в подарок, среди которых оказался сертификат, который не смогли использовать. По той причине, что лазертак, который предоставил этот сертификат, закрылся еще полгода назад. Жители Ноябрьска. Зрители из Ноябрьска, владельцы лазертагов в Ноябрьске, подарите, пожалуйста, ребенку сертификат, чтобы он все-таки смог поиграть. Но стоит заметить, что администрация досугового центра «Нефтяник» не осталась безучастна к этой ситуации. Именно они разыгрывали призы, и они заменили просроченный сертификат на сертификат в батутный центр. Так что ребенок все-таки получит свое заслуженное развлечение. 16 по 19 сентября в Париже пройдет грандиозная выставка развлекательного оборудования ИАП по Expo Europe 2019. На этой выставке производители различных аттракционов, компьютерных и видеоигр представят свои новые разработки. На этой выставке можно будет познакомиться с новинками индустрии, а также на этой выставке можно будет принять участие в мастер-классах и профильных семинарах в индустрии развлечений. К сожалению, у нас не получится в этом году попасть на эту выставку, но мы обязательно посетим ее в следующем году. В апреле 2019 года одна из ростовских школ закрылась на реконструкцию. Казалось бы, причем чем тут лазер так? Но дело в том, что директор этой школы заявляет, что реконструкция продлится до апреля 2020 года. После модернизации в школе обновится не только актовый и спортивный зал, но также появятся классы моделирования, робототехники, новый стрелковый тир, а также, внимание, лазертак. Я думаю, что нам стоит внимательно следить за реконструкцией школы номер 78 в городе Ростове, так как директор Лариса Томасян отдельно отметила, что в школе появится настоящий свой лазертак, в котором будут проходить уроки физкультуры, а также различные кружки дополнительного образования. Перейдем к зарубежным новостям. В Америке, недалеко от Филадельфии, в лазертак-клубе «Ультразон» пройдет лазертак-турнир. Казалось бы, достаточно обычная новость. Но! Дело в том, что этот лазертаг пройдет с 12 ночи до 7 утра. То есть это будет ночной турнир по лазертагу. Уважаемые игроки и зрители нашего канала, скажите, пожалуйста, вам, как любителям лазертага, было бы комфортно принять участие в ночном турнире по лазертагу? Нам очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Я думаю, что для тех, кто следит за современными интернет-новостями, это не станет новостью. Но для тех, кто не в курсе. 20 сентября в штате Невада состоится штурм зоны 51. Американские граждане и люди со всего мира хотят узнать, что на этой базе скрывают от нас американские военные. Мы в Лазерленд не останемся в стороне от этого события. И 20 сентября на больших экранах на боулинге Лазерленд Гагаринский мы сможем смотреть прямую трансляцию этого штурма. А для тех, кто хотел бы принять участие, но не сможет отправиться в Соединенные Штаты на этот штурм, мы устроим специальное тематическое сражение на нашей огромной арене Лазертага. Вы сможете принять непосредственное участие в штурме Зоны 51, никуда не уезжая из Москвы и не рискуя своей безопасностью. Приятная новость для тех, кто следит за событиями на нашем канале. Лазерленд Ярославль уже открыт. Ребята уложились в срок. На постройку нового лазертаг-центра у них ушло всего полтора месяца, и 1 сентября, как и планировалось, в Ярославле открылся новый лазертаг-центр «Лазерленд Ярославль». Ну вот, ну вот, наконец-то мы и сняли баннеры, которые закрывали наш Лазерленд во время стройки, и теперь все готово к работе, вот такая красотища, смотрится снизу. Фойе Лазерленда очень сильно выделяется из общей массы, из, так скажем, общей обстановки фойе кинотеатра, сюда прямо хочется зайти. Ну что ты хотела сказать? Эм, вы молодцы, то, что придумали такую классную игру. Вот, очень круто, много разных режимов. У вас хорошая Вообще классно. Вообще. Да. <laughs> ну вот. Круто. Это вы сейчас передавали кому? Создателю лазер <свят> Ну или вашему этому, придумщику. Придумщику, да? Да. Вот так, собственно, и открывается новый лазер но торжественное открытие мы назначили на 29 сентября, поэтому если вы живете в Ярославле или готовы приехать на наше торжественное открытие, будем с радостью вас ждать. Подписывайтесь на социальные сети клуба Лазерленд Ярославль. Пишите, пожалуйста, в комментариях к этому ролику слова поддержки ребят из Ярославля. Я думаю, что им будет очень приятно. Компания Manu VR Entertainment ведет разработку нового развлечения комбинации виртуальной реальности и лазертага, как они называют «лавртаг». Со слов представителей компании, они используют шлемы Oculus Quest и специальные контроллеры, которые имитируют лазерное оружие. Но представители компании убеждают нас в том, что это новая ступень развития лазертага. Нам было бы очень интересно попробовать данную игру и получить новый опыт. Ну а за эту новость нам хочется отдельно поблагодарить нашего подписчика Максима Сютова. Он регулярно скидывает нам различные новости из лазертаг индустрии и новости из VR индустрии. Если вы хотите, чтобы ваши новости попали в выпуск Лазер News или просто к нам на канал, Оставляйте ссылки на новости и описание того, о чем вы хотите рассказать, в комментариях к этому ролику. Мы с радостью расскажем нашим подписчикам о вашей новости в одном из наших выпусков. Конечно же, мы рассказали вам далеко не о всех новостях в лазертак-индустрии, но мы хотим услышать ваше мнение. Нравится вам этот формат или нет? Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. А также, если вы хотите, чтобы ваша новость попала к нам в выпуске, оставляйте ссылку и описание вашей новости в комментариях под этим роликом. Подписывайтесь обязательно на канал. Если вам эта рубрика понравилась, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. По соотношению лайков и дизлайков мы сможем понять, стоит ли продолжать рубрику Go Laser News. Ну а на сегодня это все. Играйте в лазер так, смотрите новости о Лазертаге. Go Tag.